Мы сидим, два китайских бизнесмена, да. которые живут в Поднебесной. Помнишь, была такая э, история из склепа? Да-да-да. <соединяющие> байки из склепа. Да, да, да, да. <соединяющие> а байки из поднебес. Мы работаем уже в Китае, живем и работаем в Китае на протяжении там сколько лет? Ну, я первый раз приехал в Китай, был 89-й год, это уже 30 лет. А я приехал сюда в 2007 году, каждый здесь из нас уже... Ни одну собаку китайскую съел, или кошку, наверное, да? есть, на, в этом бизнесе. Я думаю, то есть опыт самый большой Владимира. У нас, мы, многих вещи учимся у него. Если повардом не врет, говорил Владимир Семенович, Если китайский да? повар не врет, точно ни одну собаку. Здравствуйте, меня зовут Сергей Зеленин. Владимир... Меня зовут Владимир Невейкин. Сегодня мы бы хотели рассказать вам о нестандартных, как сказать, творческих подходах к ведению бизнеса в Китае. Они совершенно многие в корне отличаются от российской действительности. Вот на примере, как мы продвигали, начинали продвигать мороженое, бинлосы. Ну, бенласы – это русский бренд э, мороженого, потому что все русские названия мороженого очень плохо запоминаются э, в Китае из-за языковых проблем. Поэтому, конечно, какой там, не будем сейчас точно говорить марки, чтобы нам такие правы права никто не давал. Ну, например, скажем такая образ, какой-то холодок или там си, синяя полярная ночь. Там, то есть, у нас любят такие длинные названия, и мы их быстро запоминаем. Там Снежок еще, а если это перевести, э, транслитерировать на китайский язык, то есть э, постараться это уложить в китайские слоги, то есть естественно китайцу сложно запомнить название, поэтому мы пошли по пути, когда из русского названия «Ледяная Русь» мы сделали сначала большой перевод Бинда Элосы», а потом сократили до трех иероглифов, как это принято в Китае. Бин лосы. Бин лосы, бим лед, лосы русь. И, в принципе, получилась та же ледная русь, только в китайском варианте она легко запоминается и, по крайней мере, не создает дискомфорта у китайских потребителей. Я думаю, даже по-русски она не так уж сложно запоминается. Да, бин лосы. Все поняли. Какое же есть самое лучшее в мире русское вооружение? Конечно, бин лосы. Так вот, с чего же мы начали? Начали ведь тоже ведь прошли обычным путем, как бы то есть и поиском дистрибьюторов, поиском сетей магазинов. Ну то есть, есть. Ведь путь-то был сначала изначально тоже был как бы стандартным для представления как бы, русского человека, то есть дистрибьюторство искали, то есть волшебного дистрибьютора, наверное, тоже. Ну, я скажу даже так, что когда мы начали говорить об этом рынке в том числе и о мороженом впервые я увидел как китайцы потребляют мороженое то есть это на выставке это был где-то 2014 год харбин русско-китайская выставка и там привезли холодильники чуть ли не прямо не самолетом с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 продвинуть этот продукт на китайском рынке. Естественно, такая мысль зародилась не только у меня, но и у многих других профессиональных игроков рынка мороженого. И где-то 14-15-16 год, все три года, это был такой романтический период наступления на китайский рынок том, с мороженым наперевесом. И, естественно, апофеозом это стало событие, когда президент России Владимир Владимирович Путин подарил мороженое председателю КНР, господину Си а по китайской традиции все, что один лидер дарит другому, автоматически становится государственным подарком. То, это, то российское мороженое стало, сразу заняло самую высокую ступень в списке государственных подарков в сознании китайцев. Естественно, это был мощнейший стимул. После этого даже те, кто не думал о продаже мороженого в Китае,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 То есть, это, то есть короче, тот, кто у них все это купит, все а потом даже <свят> будет весь, грубо да. говоря, геморрой возьмет на себя. И естественно, что наши предприниматели, они тот опыт, который у них был, опыт поставки на российский рынок, они его механистически перенесли на практику Китая. Они подумали, что из Китая, наверное,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 мороженого из России, ну и включая, наверное, Украину, Белоруссию и другие, там составляет доли процента на общем рынке мороженого в КНР. То есть никаких лидирующих. Я думаю, даже мы не добрались и до одного процента на этом рынке. Где-то так два знака после запятой. То есть это где-то точечно что-то там продают? Да, там? это то есть если мы говорим, что у нас... Верем такой пример, что Областной город, небольшой, он где поживает 500 тысяч. Там стоит там 500, от 500 до миллиона, там стоит хладокомбинат, там, а то и не один, который производит 2-3 тысячи тонн мороженого. И это все в этой области расходится с населением там, миллион человек во всей области. И там нормально там, до 5 тысяч тонн мороженого они продают за короткое ряда, в принципе. И здесь, где вот мы живем в Шэнчжэне, где один район, например, Фудхиень, больше миллиона человек. И здесь, когда привезли мороженое, вот и питерство привезли, они не могли продать даже 9 тонн этого, никто не покупал. То есть потребление мороженого на душу населения как продукта, как категории товара, она раза в 10 меньше, чем в России. И это тоже особенность китайского рынка. И особенность китайского рынка, что у нас очень узкий спектр мороженого. Для нас мороженое все, что с молоком, а в Китае вот 6 миллионов, это все, что имеет замороженный вид. Это да. мороженные фрукты, это мороженое, там, вода, соки, фо, э, да все что угодно там. Мороженое юпи, вот эти. Юпи, сода, там, э, этот, соя, э, как называется там, тофу.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 Конечно, наше мороженое, побыв в тренде немножко там, поучаствовав на разных фестивалях, на разных выставах, где действительно китайцы с удовольствием покупали, это мороженое ели. Когда они вышли на рынок, то оказалось, а им просто некому продавать, некому продвигать, и ажиотаж населения был слегка преувеличен, как говорил известные книги Мертвен. <смех> Слухи, а то, что китайцы любят русское мороженое, было слегка преувеличено. <смех> Поэтому многие компании, и вот мы знаем где-то, которые начали в 2015, 2016, 2017 году работать, они недели, да, полгода продержались. Многие подеслились здесь колоссальные убытки, Доходило до того, что мороженое просто выбрасывали и платили деньги, чтобы его просто утилизовали вывезли со склада, уже склады дорогие. Ну, то есть э, люди и наши предприниматели здесь столкнулись с очень э, конкурентным, очень живым, насыщенным и серьезным рынком, на котором нужно работать э, как бы в полный рост. Да, ну, я думаю, что китайцы, как они, э, с опытом торговли в, там, в тысячи лет, они быстро среагировали на то, как русские с малой получаемой информации, то есть на то, как здесь выстраивается бизнес, они быстренько выстреливают эти склады, на которые зарабатывают деньги. Они знают, что то есть вы потом утилизация пойдет. Да, не, не я, а я говорю, на севере сейчас склады-то все забиты нашими товарами. Север, естественно, является как бы ближайшим соседом. С одной стороны, мы видим, что рынок растет, потребление растет, и об этом красноречила говорит статистика. Мы видим, что китайцы тратят все больше и больше. Мы видим, что они стали ездить как туристы по всему миру. И теперь во всех странах, и в наших в том числе, наверное, в Москве процентов наверное, 80 всех иностранных туристов – это китайцы. И те, кто был в этих играх, видели, что уже все надписи на китайском языке, там все дублируются, объявления на китайском. Потому что Китай как потребитель действительно стал большим фактором. Другое Дело, как этим, этот тренд как бы, заставить работать на российский бизнес. Каким образом мы можем эффективно этим воспользоваться и занять свою достойную нишу на этом рынке. И тут не важно, мороженое вы продаете или что-то другое. Важно, как это сделать. Вот мы где-то полгода назад, я встречался с одним товарищем, он представлял здесь серию супермаркетов в Китае вернее, не представлял то что они даже одного магазина не умудрились открыть за три года, Но... а в России в это время открыли уже 700 магазинов, ну, то есть это... а здесь они столкнулись и он мне объяснил, что рынок Китая и рынок России довольно сильно отличаются. Если говорит, у вас в России на один вид товара максимум на 10 поставщиков, то в Китае говорит, на один вид товара минимум 500 поставщиков. Это Абсолютно другая качественная конкурентная среда. И эта другая качественная конкурентная среда настолько необычна для российского предпринимателя, что подавляющим большинстве они просто оказались не готовы работать в этой среде. Так самое интересное, что они до сих пор это и не поняли, и не приняли. Ну, да. Это, это как бы вот я не знаю, там в 99% случаев, когда вот я общался с производителями, одни просто про это не знают, другие слышали, но не могут это для себя принять. То есть они как бы говорят, что да, нужно здесь как бы как, как заходить на китайский рынок, они все ждут волшебного дистрибьютора. А вот оно не, лишь единицы сказали, нам нужно само, самим здесь присутствовать для того, чтобы что-то делать. Да, это вот дет абсолютно согласен. Конечно, дистанционно работать на китайском рынке не позволяют себе даже мощнейшие корпорации, такие, которые контролируют не 70-80 процентов всего мирового рынка продовольствия. И чтобы здесь продвинуть свои товары, они создают структуры, обучают людей, приходят надолго э ну, с точки зрения жизни компании практически навсегда то, что они понимают этот рынок, они видят за ним будущее, и они к этому серьезно относятся. И естественно даже при продвижении мировых брендов, которые на слуху и везде, и то нужно прилагать такие серьезные, большие усилия, потому что не все бренды здесь успешные. Есть вот примеры, когда на китайском рынке терпели поражение и знаменитые бренды. Что уж говорить о наших локальных товарах, потому что в России достаточно мало всемирных брендов. Мы можем только говорить о категории товаров. Мы даже вот если мы говорим о мороженом, возвращаясь к нему, вот, например, есть такие бренды, как Баскин Роббинс, например, Hagin Nestlé, вот со своими этими Макдумом, Unilever со своей продуманной программой и объемами вложений, также uh, Mirbin Peak, вот этот вот бренд uh, мировой, которых они и в России присутствуют, и везде присутствуют, то назвать на наши бренды, которые мороженого, которые были бы uh, известны за рубежом, довольно сложно. Даже те, которые с точки нашей раскрученные, вот мы знаем там. Есть там бренд, такой там чистая линия в России, коровка из еще которая на слуху в России, в европейской части, может быть, даже на Дальнем Востоке. Но здесь они никто не знает в Китае. И с точки зрения китайцев вкладываться в раскрутку чужого бренда это очень глупое занятие. Потому что в любом случае он проиграет. Если он вкладывается, товар не пошел, он потерял деньги. А если он вложился, а товар пошел, он тоже потеряет деньги, потому что на этот бренд сразу придут более мощные игроки и отберут у него поставщика. То же самое, поэтому они такую обязанность, как развивать свой бренд, отдают. это должна делать сама компания, а не дистрибьюторы китайские. Это трезво с точки зрения китайцев. И поэтому у нас есть русское мороженое, которое не имеет бренда, то есть есть категория товаров русское мороженое. А какой-то бренд, который можно было привязать, ну, кроме как президента России, который он подарил, и поэтому все, если кто ездил по Китаю, может увидеть, что везде, где продают мороженое, русское очень часто портрет Путина висит. Как главного рекламного агента. <смех> а канилизеры сейчас скрипают по ходу да. Путина. Потому что, кстати, я заметил на выставке одной, там, вовсю, прямо у них там практически весь стенд занимал Путин. И он очень хорошо продавал их, то есть <смех> вот эти товары, которые не продаваемые. Естественно, знаете. но вообще русских брендов-то немного. Матрешка, гармошка, мороженое и Путин. В принципе вот все русские бренды которые узнаваемые в мире для того чтобы вывести свой товар в том числе и мороженое или любой другой потребительский товар на китайский рынок это требует серьезных усилий требует и вложений и труда и понимание вот именно вот этой триады и не хватает у многих наших производителей или бизнесменов которые пытаются выйти на рынок китая они годами ездили по китайским выставкам сидели в своих бустах или как там назвать в этих клеточках на выставке три на три на обходили неимоверное количество посетителей каждый говорил какое прекрасное у вас мороженое или там даже покупали это мороженое оставляли тонны карточек различных но когда они возвращались обратно в Россию, никакого обратного хода нет. Ну, в крайнем случае, какой-нибудь китаец пытался даже не купить, а чтобы дали ему на реализацию контейнер другого, он да. попробует, вдруг пойдет. Поэтому даже если китайцы покупают мороженое, то это для них русское под русскими брендами не является стратегическим бизнесом, а является временным бизнесом да. по-быстрому э, заработать деньги. Даже иногда многие дистрибьюторы, которые ну как бы говорят, что мы дистрибьюторы, на самом деле там выясняется, что они вчера занимались калошами, позавчера они отправляли в Россию какие-нибудь карты памяти, а сегодня они уже дистрибьюторы мороженого. То есть очень быстро отреагировали на конъюнктуру. И для них, естественно, главное за этот короткий промежуток времени, пока эта идея на слуху у китайцев живет в медийном пространстве, как-то быстро заработать деньги. И потому привозили разное, плохо хранили, оно все ну То есть за два года началась такая негативная реакция к русскому мороженому, что оно все почему-то подтаявшее, почему-то липкое. Естественно, когда нарастает и снова его заморозит, оно уже невкусное. Ну то есть э -э доставить продукт в изначальном виде и заботиться о стратегии среди китайских партнеров нашлось очень мало людей. Бинлосы, то есть вы же придумали то есть, этот некий подход, но этот подход может сделать продаж только если ты находишься здесь, по-другому. Ну, э -э то, что вот наш проект да. с мороженым, конечно, он, мы изначально выходили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 а теперь это только мороженое, которое достаточно многоформатный продукт. А если вы выходите там с другими, и у вас требуется еще и сертификация, ну и так далее, то под много действий, то люди, которые живут и работают, занимаются бизнесом в России, должны это учитывать. И если у них есть серьезные планы на китайский рынок, они должны приготовиться к большим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 Здесь растаможку, то есть склады, вы же с нами партнеры, на что я им говорю, хорошо. Если мы с вами партнеры, давайте тогда вписывайте мне вашу долю компаний, ну да. тогда мы у вас Это с вами партнеры, нет. тогда мы должны делить ваши расходы, то есть на, на этом основании. А так ваш товар, ваш бренд, Какое имеет к нему отношение? Если только мы можем как вот как инструмент, то есть что-то выполнять, допустим ну да. какие-то функции, да, то есть совместно, то есть совместную работу. А еще есть.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 Каждый день он говорит, что земля плоская, будет это доказывать. Но как только вы прекратите ее платить, они тоже прекратят это говорить. <связываю> Потому люди, которые приходят сюда для того, чтобы воплотить свои идеи, которые не соотносятся с китайской действительностью, с китайским рынком, ну, обычно это заканчивается большим Большими тратами, без видимого результата, скажем так. И вот я говорю, что самое интересное, вот кто может то сказать, почему-то именно когда им говоришь им реалии, как это все действительно происходит, да, это может быть ухо режет, это может быть нерадостно слышать эти разные, то есть ну, другую сторону медали. Угу. И это им, они, они то есть в российском менталитете, это говорит, они говорят, что это, ну, они думают, что это слабость наша.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 Нет. Если какие-то предприятия выходят свои своей продукции в китайской рынке, нужно понимать, что, зачем они вообще вышли. Может, они в туристическую поездку приехали, может, им просто нужен э, предлог, чтобы съездить в Пекин. По 5 э -э, выставок да. ездят, осваивают... Каждая по 10 тысяч долларов в среднем А да? вот Погулять долларов. по Пекину, по Шанхаю, да, по, Шанхай, по Харбину. Здесь же не вопрос, это естественно, бизнес на то и создается. Любой бизнес – это своеобразная игрушка в руках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 как можно, конечно, их поупрекать, что вы здесь ничего не понимаете, но они должны пройти свою дорогу. То есть э -э, прийти сюда, э -э, постараться эти знания приложить. Часто эти знания э -э, как бы э -э, основаны на каких-то обрывочных. Э -э, обрывочная информация Китая, там, с детства, там в юности, какие-то худы-бины, какой-то мао какие-то китайские с горсткой шкариса, какие-то там бедные китайцы, низкая заработная плата в Китае и а, так далее. Работают есть, за чашку риса. За чашку риса, что китайцы вообще создан для того, чтобы работать, чтобы вот, русские с американцами и французами сидели пили чай, а китайцы там работают, как гномы в Швейцарии. поэтому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 Не говоря уже о человеке с высшим образованием, которое будет вам говорить, что да, нам нужно где-то около 2000, чтобы нам чисто на руки приходило, потом за них нужно платить социальные налоги, потому что это еще один миф. Все думают, что в Китае нет пенсии, нет социальных налогов и так далее. Это совершенно не так. В Китае, наверное, социальные налоги сейчас несколько больше, чем в России.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 вот они, бабушки-то все и катаются по этим по странам, Да, они туристами. все и катаются туристами. Поэтому вот это этих взглядов, что где-то на какой-то большой территории живут странные бедные люди, которые хотят сюда до вечера работать, это мягко, совсем не соответствует С действительностью, если у человека есть такие взгляды, а я таких тоже встречал, они приходили и думали, что сейчас вот они кто-нибудь скажут, китайцы не работать и носить им деньги. Прибыль. Это, конечно.. Смешно даже для китайцев. Они, конечно, деньги-то возьмут, инвестиции возьмут, но увидите ли вы их возврат, это большая проблема. Результаты, то есть они будут слушать вас за ваши же деньги. Да, нет, если вы будете им платить, они готовы вас будут слушать тогда вечером. То, что Не они делают, работают прежде всего о своих семьях, о своем доходе да. и заработать деньги на иностранцы особенно заработать на его заблуждениях. Да, а, чем да, да. ты Фин... меньше знаешь, тем ты, Помните, чем, ты это, не там, больше зарабатываешь. Про Бротида в там. Не нужна ложь, ему чуть-чуть подпоешь. Ты врешь да, так? И ну, что многие, я даже да. видел, приезжают, начинают лекции. Учить китайцев жить. Значит. Любимое занятие российских предпринимателей, приезжающих на выставке, чтобы объяснить им, как правильно делать дороги, как правильно вести бизнес.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 Предложения с одним и тем же продуктом, это такой конкуренции в России. У нас нет. в России покупают, скорее, скажем так, то, что дешевле. И там, скажем так, не знаю, насчет качества, смотрит, не смотрит, но срок годности сет на смотреть. А в Китае тебе еще нужно, вас еще нужно убедить потребителя купить ваш товар. То есть он должен, он должен это принять. Он, он не пойдет покупать, но не будет сравнивать с другим известным продуктом для него ваш товар он купит сразу его. Ну да, что-то должно быть, кроме прямых свойств товара, должно быть нечто да. большее. Он должен что чем-то его ассоциировать, с какой-то какой звездой, например, его, то есть с каким-то известным человеком, либо, либо того, что мелькать, она должно везде у него. Этот... Ну да, это социальное осознание товара, это такая естественно, что если мы говорим о импортных товарах, да, то в Китае, конечно, осознание, товаров произведенных в Америке, в Европе в западной, в Корее южной, на Тайване, в Гонку... ну в Гонконге, скажем, э, тоже не физически произведено, а разработано э, в Гонконге, там сингапурский товар, они гораздо более привлекательны для китайцев, там какой-нибудь тирольский мёд, органик еще э, продукция, Или, там, австра... особенно австралийская, новозеландская. Например, новозеландское молоко, новозеландское мясо, там, прекраснейшие продукты. И китайцы о нем хорошо знают, и в зеландии проживают много китайцев, которые занимаются поставками сюда. То вот про русские товары мы этого сказать не можем, это как бы такая сильная экзотика. Ну, да, вот если говорить про экзотику, как вот мы продвигали Иван-чай,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 Ну, не на самой выставке. Выставка, она, что ты, ты угостил, человек скажет. Конечно, спасибо, вкусно. Правильно? То есть, нужно именно, чтобы это сделали специалисты. Дальше, то есть, это нужно адаптировать вкус, упаковку. А то, есть бы было нам такое, принесли печенье российское, да, открываем. То есть, главное, там, упаковка китайская, галимая. То есть, да, вот видно, наверное, по оборудованию сделано. Открыли упаковку, смотрим. Там, там печенье китайское внутри. То есть они купили китайское оборудование, на нем шлепают в России печенье.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 что они вообще это просто не едят, а если было бы спросом, э, заварили бы бонсоль всю Европу. Вот, кстати, еще одна беда наших предпринимателей, которые почему-то и зачем-то всем друг другу говорят, что они зашли на китайский рынок, просто они там либо коробку продали, либо палету, но почему-то все они во всех местах кричат, мне вот там говорят, а вот эти зашли, Ник никто никого не видно. Ну, это, э, скорее всего, имиджевое. там э, Раньше было такое выражение, сейчас оно есть, но возникло, кажется, в 19 веке. Голопом по Европам» называлось. Было очень хорошо сказать, что вы везде побывали в Европе. Везде и какой-нибудь там светской вечеринке. Да, Ближнем, там, я был в Амстердаме. Поэтому, так как предвижения были очень медленные, называлось, что... Человек брал просто в каждом городе был не больше одного-двух дней, он как бы все проехал. Это давало повод сказать, что он в Европу проехал вдоль и поперек, только здание у него от этого не убавилось. Так и здесь, как бы на деньги в России, на каком-нибудь форуме сказать, а вот мы продаем там товары в Китае. Например. Это как статус поднимает, или как многие продвигают, а мы продаем там. Товары в Германии. Да продаете вы среди русских эмигрантов товары в Германии. То же самое и в Америке. Или там человек выступает с концертной деятельностью. Вот у меня лекции в Америке. Но это не значит, что там именно коренные американцы его все побросали и слушали. Он читает только среди своих лекций, своих бывших. Советских и российских граждан, тоже самое про Израиль и так далее. То есть нужно понимать, на какую аудиторию. А здесь это... Мы сами столкнулись с таким случаем. У одного завода разместили заказ, привезли продукт. Речь шла о двух контейнерах всего лишь. И читаем в местной газете, что завод уже поставил 10 контейнеров в Китае. То есть просто на и рапортуют вышестоящему начальству скажем, больших успехов добились. А к этому же есть еще одна беда. Ну, скажем так, потому что, на самом деле, по-другому не назвать. Когда ведешь диалог с этим же самым менеджером э, нашим, то есть, ну, какой какого-нибудь производителя, то, наверное, через одного или двух, все они знают, что такое Китай. Они все китаисты, потому что они были в Китае когда-то. И это вот им что-то объяснять бесполезно. Особенно те, кто был три раза в Китае, они, они, все, они все знают. Есть такая книга, она постоянно выходит под, но это не одна книга, это серия. Doing business in China. Doing business North, ну, в Северной Корее, конечно, не выше делать бизнес. In South Korea, там в разных странах, doing business такая. Сейчас, вот я раньше в аэропортах часто видел. И там прямо пишется про Китая, одна американка писала. У нас, где-то в Америке, стоит человеку съездить, говорит, на неделю в Китае, он приезжает в Америку открывает бюро, он уже эксперт по Китаю. У нас сидят эксперты в России. Он уже выступает, он уже общий людей Да, на производстве. Кстати, да. И знаете, что самое интересное, еще с чем-то черта. Мы говорим, нужно перевести информацию на китайский язык. Они говорят, ну, рассказываем, то есть, как бы, сколько это стоит, ну, то есть, качественно, чтобы донести, то есть правильно донести эту информацию, наложить на эту. Здесь переводчик, допустим, китаец тоже зависит, то есть его, его уровень а, не то, что знание русского, а его уровень владения самим китайским китайцем, то есть как он, на, какой, на каком уровне культуры находится. То есть, если это был, допустим, раньше шофер, он переведет на, на свой это лад. Понятно, да. то это понятно. Ну, а в России говорят, зачем? Ну, зачем нам эти деньги, если мы можем в гугле перевести? Ну, мы сами, когда приезжая в Китай и видим переведенное на русский язык в Гугле как это называется, «Сеня, чемодан, Россия», магазины такие, или там «Зубы, сумки, молоко», «Вася, аптека», Вася «Аптека, сеня, магазин», ну то есть, или там «Зайдите в ресторан и обретите вечный покой», даже такие, в английском языке, в англоязычной версии даже выпускаются книги таких ляпов переводческих, китайцы же тоже экономят на переводе. Так вот, умножьте, если вы будете так на гугле переводить со своего языка на китайский, то нужно этих ляп умножить на 10, потому что китайский язык, он особенно письменный язык, нюансы письменного китайского языка, они требуют хорошего образования, понимания и естественно, что вы же не купите товар, на котором в упаковке написано 10 грамматических ошибок, там, мягко говоря, неправильное слово употребление. Вы просто посмеетесь, скажете, ну, раз так написано в упаковке, какое же качество слова товара, наверное, они столько же внимания. И, а китайцы так же подумают. Да, так же подумает. Он скажет, а, зачем мне, мне отравить хотят? <laughs> Он подумает, реально, да. почему я должен отравиться вот этим ä, переводом? Поэтому, когда мы говорим о Китае, мы И русские бизнесмены приходят, естественно, ни с чем сталкиваются. Что первое – это в Китае, кроме конкуренции, есть и хорошие стороны. Например, в Китае практически отсутствует административное давление на бизнес. То есть встретить кого-то китайца, который пострадал в результате действий чиновников любого ранга, крайне тяжело, Потому что это касается, я еще раз подчеркиваю, именно малого, малого среднего бизнеса, малых средних предприятий.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 русскому бизнесу, вот, то есть а к любому иностранному бизнесу в Китае. Если вот приходит Макдональдс со своими стандартами, то он не начинает в Китае приспосабливаться и из Макдональдс застроить там хого, китайский самовар. Ну типа это круче в Китае. Он идет, делает свой Макдональдс, навязывается потребителям, и потребитель начинает ходить в Макдональдс больше, чем раньше ходил в этот э -э -э -э сычуанский хого или как у нас по-русски китайский самовар называется, вот, и э, то же самое здесь, если люди, вот, например, я знаю, э, в Гуанчжоу, когда люди открывают свои пекарни, открывают свои кулинарные цеха, они привозят э, замороженный хлеб, они его возят, выпекают, они сами стоят у печей, они сами стоят у прилавка они его продают, они бегают сами по всем супермаркетам, продают в отделе полуфабрикатов, создают сами, находят взаимовыгодные позиции сотрудничества. Например, если кто-то будет там в Гуанчжоу, там может зайти там Айон, есть такая сеть супермаркетов, и там есть полуфабрикаты, там, там куриное мясо. В определенном соусе. Вот это некоторые из них делают русские предприниматели, они привозят соус из России, мясо покупают кольни на месте, сами делают и полуфабрикаты, сдают в супермаркет там по 3-4 юаня, а в супермаркету продается по 30. И они считают, что все справедливо, потому что главное у супермаркета это канал к потребителю. Самым важным это канал к потребителю. Если у вас есть устойчивый канал сбыта, устойчивая связь с потребителем, и вы можете туда войти, то да, это и есть ваше конкурентное преимущество. Но все хотят дистрибьютора, который все это вызвает. ваш канал не будет отдавать. Конечно, ваш товар можно. должен быть а. Вот как бы э, качество, там, хорошая упаковка и так далее, это условие необходимо, но недостаточно для китайского рынка. Он еще должен...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 то а почему? А вот приходит немец, говорит, а вот у меня был фабрикат. Вы его ставьте по 40 юаней, а мне платите 5 юаней. И кого выберет китайец Конечно, он выберет, потому что он больше зарабатывает с этого. Потому что товар должен быть конкурентен на всех участках продвижения этого товара. Он должен учитывать интересы очень многих сетей, многих китайских предпринимателей.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 И говорят, вот товар, нехороших материалов, нехорошей презентации, ни хороших специалистов со знанием языка э -э, вы не удосужились нанять. И как вам будут там относиться? Они вас просто не поймут, скажут, не мешайте нам работать. Да вы думаете, вы со своим этим продуктом одни здесь в мире? Вот чем новозеландское мороженое лучше российского мороженого? Давайте посмотрим. Может молоко у вас лучше, чем новозеландское, я бы не сказал. Может быть там полезных веществ, может там по вкусовым качествам. То есть, э, или там бразильские товары, или э, австралийские. Или чем, например, то, у вас мед есть, такое, тоже модная тема в России. Почему-то все думают, что китайцы спят и ночами и все думают о башкирском или там, алтайском меде.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 залитая, она так подтекает кругом, все липкое, вот это у нее свет. И приходит немец, у него все сверкает, у него там 154 сертификата, у него свое портфолио, у него очень много, скажем, успеха. Он продает там тоннами в Западной Европе, в Америке у него. Как бы он приходит уже с, как бы сказали художником, с провинансом своей картины, с провинансом своего продукта с историей с тем, что Китаец готовить, у меня не просто продукт, а он уже успешный продукт, опробирован, отработанный, он красиво выглядит. Он не только дает там, человеку удовлетворить голод. Голод. Например, там, в Китае масса очень мало собственно, физически голодных людей. А он еще и приобщится, что он не просто мед ест, а вот есть вот этот тирольский мед, какой-нибудь органик, какие-то коровы там, этот мед ест еще Анжелика Джоли, например, или еще кто-то там, Брэд пит там, там. никто же не отнял product placement в американских фильмах, а китайцы просто туда вечера смотрят американские фильмы. И это не дает нечто большее, чем просто какой-то российский мед в, уже... в некой э, дешевой упаковке.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 И вот если человек с такими приезжает, то он, ну, минимум он потеряет деньги, максимум он очень сильно разочаруется, как в себе, так и в своем... И потеряет деньги. И потерять <сínt> деньги. <сínt> <сínt> Поэтому здесь э, рынок интересный китайский. И надо сказать, что другой альтернативой китайский потребительский рынок, куда еще можно войти, на него просто пускают, попробуйте войти на американский рынок, или, или Европейский рынок, вы даже не сертифицируете товар. А здесь, когда мы говорим о российских товарах, о а технической стороне дела, то есть сертификация, получение разрешений и так далее, это вполне можно сделать. А вы это не сделаете, вам очень сложно будет это сделать в Европе. Практически невозможно. Поэтому выбор э -э -э всегда за теми людьми, которые там приходят, с России, и они не должны, например, опыт вот мы продаем за рубеж, спрашиваешь, а куда? Мы в Беларуси продаем, но Беларусь это единая страна, чего на Украину раньше продавали там или там в Армению продаем, но это единая один менталитет практически один менталитет за 70 лет сложился, а вы здесь приходите на рынок, где он открыт для всех и нет никаких вот не нужно конвертировать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 Это, бы, это не в два, не в три, это а в тридцать семь раз. И они хотят, чтобы те люди, которые хотят что-то им продать, ну, по крайней мере, к ним бы нормально с уважением относились и боролись бы за их расположение. Они приходили, сказать, вот я вам привез вот алтайское мед, набегайте, а то сейчас уеду. Кстати, по поводу алтайского меда, недавно видел список черный, куда и попали все алтайские практически с нашим медом, да. потому что было заявлено одно качество, а когда привезли и пошла реальная то есть анализ, оказалось качество другое, то есть там и антибиотики, которых то есть, пчел там это опрыскивают, чтобы они не болели, и еще какие то там и еще что-то там добавлено было, то есть ну вот я в принципе до конца не знаю, но то, что я видел, это список, и причем везде написано Алтай, это вот алтайский мед, то есть, касаемо. Когда люди выходят со своим продуктом. И пытаются, как говорят китайцы, если есть, есть такая пословица, «Гуай хо май голову барана, продавать собачье мясо. То есть это, кстати, и говорит о том, что мы заявили одно, а продаем другое. Это неприветственность на китайском рынке, и можно и рынок потерять, и даже, мягко говоря, если какой-то из потребителей на вас пожалуется на прямой обман,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 вынашивать планы выхода на китайский рынок, они, конечно, все эти факторы должны осознавать. Если, конечно, у них не стоит задача просто освоить бюджет, выделенный на это модное направление. Туда можно вообще ничего даже не читать. Просто приехать в Шанхай, поселиться в гостиницу. «Рис». Освоить деньги. Освоить деньги и искать да, китайцы, что не пошло. А потом на третью поездку сказать, как он китайский. Потом сказать, да, что-то вы знаете. Я был в Китае, не нет, один был. Сотрудник, которые, говорит, а знаете, китайцы не едят мороженое. Я говорю, ну вот я говорю, вот у меня едят, а у вас они не едят. Ну вот это же китайцы. И он каждый раз, если что-то не получалось, он говорит, это же китайцы. Что с них взять? Ну не едят, все. Поэтому легко списывать, но ну, не получилось что не менеджер виноват, а потребитель виноват. Вот, вот, потребитель в том виноват, что не купил его товар. То есть они пока не знают, как, то есть в России учат экспорту, а то, что здесь еще есть и импорт, им забывают про это говорить. Uh -huh. Поэтому у них все в мозгах доходит до экспорта, а дальше думать никто не хочет. Дальше думают, что они, они еще как говорят, а почему наш товар не продается? То есть не не продают, а не продается. А когда им люди говорят, вам ну, на этот вопрос отвечает, потому что никто нам не оплатил эту работу. Да то есть и никто не, не даже его. образцы послать, это что же тоже денег стоит. Собрать людей для дегустации, это денег стоит. Каких-то специалистов нет, это денег стоит. Любое движение это денег, время потратить на это. Тоже денег стоит. А для них считается как бы то есть, ага, мы тебе платить не будем. От китайцу мы заплатим, а русскому платить мы не будем. Потому ну, расходы, да, согласны платить. Ну, ой, что-то дорого. Почему нам эту логистику не поделить пополам? Ходи, Ну да когда.. Потому здесь можно. Я вообще бы от такого, вот, э... когда приходит, что вот мы хотим выйти на китайский рынок. Ну, вы вот Есть несколько. Вот можете сами, вот есть, вы можете поехать на вокзал, купить билеты, а то в интернете заказать. Самолет летает регулярно лететь в Пекин, в Шанхай, поселиться в гостиницу и выйти на рынок. Да, выйти если вы на например, выйти на рынок, посмотреть, что-нибудь купить, <с> домой, свои да. деньги. вы можете привезти что-нибудь на выставку, продавать. Даже китайцы разрешают на выставку продавать, это формально запрещено, но не надо закрывать да, глаза. Да, да. Вы можете даже более того, приехать зарегистрировать какое-то предприятие, вы можете найти партнера, поставить ему товар, там. Ну, даже, даже, может быть, он что-то продаст, но это еще не факт, что он вернет вам деньги. И естественно, что он не нанялся вам зарабатывать деньги. Потому что смотрят, как он на вас может заработать и как можно быстрее. Потому что в долговременном плане вы никакого интереса для него не представляете. Сегодня один приехал, завтра другой приедет, послезавтра еще приедет третий. вас тут много, целый мир, а нас китайцев очень мало. Тем более развиваться дальше, это интересно. когда смотришь вокруг какие страны видишь что достаточно мало стран куда можно развиваться я и одной из такой стран является китай да, это и, большой до да, большой рынок и просто если вы решили при помощи китая улучшить ваше положение но ну, это не значит что вы в китае так по-быстрому срубите деньги естественно что Умение привлекать специалистов, которые живут здесь, работают, умение сталкивать их мнение, потому что, конечно, у каждого специалиста своё мнение, свой опыт. Но выслушивать их, смотреть, использовать их знания – это является краеугольным камнем, который помогает достичь успеха на китайском рынке. И этот труд, как и любой труд, должен оплачиваться. А если кто-то вам чего-то делает бесплатно, то задумайтесь почему. Да, задумайтесь почему. Где-то где где где да, да. у вас имеет больше, чем да, надо. Да, да, да. Наверное, у него какие-то другие цели. А здесь можно сравнить еще и с чем, то есть мы сравниваем. То есть, вот даже когда открывает наш производитель какой-то ларек в деревне, туда же садит продавца, правильно? Продавец, который ведет полностью мониторинг, что продано, что нет. Как это, то есть, ну, это же это же нормально. А почему-то в Китай садить своих людей, они считают, или там или нанимать людей, то есть, которые будут продвигать товар, они считают, что это не надо делать. Ну, в Китае же. все хотят ограничиться международной торговлей, продвигать ящик. То есть отправил контейнер, и он сам. сам да? а вот. И спрашиваем, как вы видите работу выхода на Китай? Они говорят, ну как, китаец к нам приедет и купит. Я говорю, так это тогда не вы вошли в Китай. А Китаец забрал у вас товар, то есть это и то, если ну, волшебник кредит, который то есть, вас купит. то есть а, а почему бы ему не встать рядом с вами, открыть то же, же самое производство и по прямому контракту самому себе этот же товар продавать, наняв вашего технологии? Ну, так китайцы делают в основном. И когда мы смотрим статистику так, дождемся скоро этого. новозеландского экспорта в Китай, то мы видим, что на рынке потребительских товаров и продуктов питания кажется 90% того что экспортируется из Китая экспортируют сами же китайцы проживающие в Новой Зеландии и если мы экспортируется из Новой Зеландии из Новой Зеландии да. проживающие в Новой Зеландии если мы сейчас видим что у нас по всем городам есть китайские рынки где сами китайцы вот, под рубль там в Москве или там в Красноярске где сами китайцы продают то если вдруг что-то начнется из России быть востребованным то они также наладят производство и сами будут возить. Вы-то здесь причем. И Конечно. это опять будет не ваш бренд. Думаете, сложно... А потом и на вашем рынке сделать. будут... А потом будут продавать это тоже самое на вашем да. рынке дешевле. за ним Ну, ждем кого. Ждем, когда из вам придут. Ну, давайте дождемся скоро.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 В китае И многие русские товары стилизуют под русские товары прямо в, в, в северо-восточной Китае. Тем более, что простота упаковки и незатейливость маркетинга делают это довольно простым занятием. Но вы, допустим, взяли один контейнер печенья юбилейного и еще 30 контейнеров выпустили в Китае. И у вас получился один что вы можете смело забрать, вот видите, мы же импортировали, а 30 контейнеров произвести его из подручных материалов в самом Китае, так как вкусовые ощущения уже не с детства юбилейное он будет считать, что это и есть настоящий вкус юбилейного печенья, даже чем-то походит на китайский. Так что, как только, как вот они подделывают, и сейчас еще подделывают западный товар, почему не если есть был бы такой спрос, вот такой массовый, все сметалось бы, они тоже подделали бы его. Конечно, да. ты кстати, а, кстати, Аленку я видел, в Гуланжову подделали. Ну, там. Пластилин, реально. Ну да. Там. И э, зато гоняет в Китае, но все равно есть. Потому что э, компании, выходящие на рынок, они э, могут столкнуться со многими проблемами. В данное время я наблюдаю то, что сейчас не только. Но в России это правда, как бы там, э, в принципе. Открыть производство, конечно, то есть может быть посложнее, но они сейчас сделали на приграничных городах, в поселках открывают дешевле производства, берут наших технологов и делают, пожалуйста, российские товары. Да, да. Все. Ну и если мы посмотрим, что вот китайское правительство может, оторвавшись от микроэкономики, может, они такое вот стандарт взаимоотношений хотят навязать, чтобы китайцам давали право брать в аренду какие-то участки земли или в сельхозубоде, стоят них предприятия или предприятия, и там, чтобы работали китайские законы, но чтобы как бы автономно вот, в мы, России. В России. Ну, да. То есть рабочие китайские силы и так далее. И тогда, и как вот есть бригады китайцев, которые шьют в Италии. Так они будут делать. В России я думаю, есть они также на себя шибко. Да, шьют, в России есть. Поэтому шьют, они им дешевле, да. то есть там да. шить <laughs> и продавать как это. Зачем этот. вас еще кормить? Да. Зачем кормить еще да. завод какого-то молочных продуктов? Китаец, когда приходит на, на русский рынок, он работает со своим же китайцем. Да. А наши приходят на, на, на, на китайский рынок, они ищут китайцы, которые будут с ними работать. То есть, вот я не понимаю эту разницу. Ну, это люди думают, что. Они приехали, и у них там супер-пупер товар. Первое, что у них не супер-пупер товар. Второе, что если к вам пришел Китай и сказал, вот какой у вас хороший товар, можно мне поторгую? То я бы даже это задумался очень сильно. С кого-то перепугу он хочет мой товар, который никто здесь не знает, который отличается вкусовыми особенностями. И подумал бы, какая же истинная цель прихода. И очень часто, что Китайц взяли товар на реализацию, потом пять раз его уценили, половина куда-то пропала, половина сгорела, третья испортилась, потом говорит, вообще пришла какая-то инспекция и все уничтожила. И получается и денег нет.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 Даже само выражение продается, ну, да. то есть не продают его, а чтобы продают, значит, нужно платить этим людям. А, естественно, как бы, как вы дали товар на каких -то условиях, на таких они и продавали. Сам по себе Китай, конечно, исключительно интересный рынок, растущий рынок. По некоторым сегментам потребительского рынка он растет 30-35% в год. Такой феноменального роста вы найдете нигде. И он очень перспективный рынок с точки зрения выхода на этот рынок. Он административно привлекательны, потому что он не закрыт административно. Есть вполне возможность и сертифицировать товары, и вывести, и предложить непосредственно потребителю. То есть в этом отношении китайский рынок обладает многими положительными качествами, которые не обладают развитые рынки с платежеспособным способом. Но при этом китайский рынок, нужно понимать, он очень конкурентоспособный. Из-за того, что он такой привлекательный, сюда приходит все с очень высококачественными товарами, с высокой маржинальностью, с прекрасным маркетингом, с хорошей подачей, с поддержкой соответствующих национальных организаций, с реальной поддержкой, с гигантскими бюджетами культурными, где продукт плейсмент, фильмы и так далее. И работать на этом рынке это не простая прогулка по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 что какой-то дядя пройдет за вас всю этот путь и вам на блюдечко с голубой каевочкой принесет вам этот китайский рынок и будет покупать в вашу славу э, этот продукт это конечно надежда умирает последний надежда такой миф который да. человек пытается при помощи его закрыться от реальности так что welcome на китайский рынок да я бы хотел сказать то есть есть у нас э, разработан некий э, стратегия как продвигать не только крупные компании но и с малыми бюджетами то есть их объединять в некий один кулак то есть э, разделять эти расходы на несколько частей то есть чтобы это было более как сказать без, безболезненно пройти этот путь но также можно допустим пройти первый этап вообще стоит ли вообще думать о том, китайском рынке может быть начало то есть по, первый пройти как бы этап это хотя бы дать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 как вот э, мармелад, то есть ну, галимый сахар. Никакого вку, оттенка вкуса нету там. Он просто разные цвета, mm -hmm. а они говорят, а чем зачем я буду есть сахар, и я так могу купить сахар. То есть, и понимаете, как бы, то есть, и, ну, та же рекомендация в упаковке, но тоже уже потом. То есть есть есть варианты, как это можно делать, и есть специалисты, и это можете делать сами. То есть можете обращаться к нам, действительно. Все это можно проходить. Поэтому, да, welcome. Тучайно. То, что делает один человек, всегда может сделать и другой, другой человек. Да. Главное, это время и средства. Вы можете нормально отучиться, выучить китайский язык, приехать, ну, займет а, года 3-4 у вас при хороших талантах. Ну, а можете сразу приехать, и раз вы специалист в своем продукте, уверены в качестве этого продукта то при нормальных усилиях профессиональных усилиях вероятность того что он будет востребован китайскими потребителями гораздо выше вероятность того что он будет обостребован американскими или западноевропейскими потребителями западные продукты на ну, более известен в китае даже допустим взять те же выставки обращал внимание когда то есть я, я так понимаю китайцы приходили только те, кто, у кого хотелось силы обойти вот эту большую выставку для, для, для, ну, для, да. для русского производителя. То есть он сначала обойдет всех и, на, и европейских и западных партнеров, то есть так называемых будущих партнеров. А если останется сила, он дойдет до российского той стенда, чтобы посмотреть, что там есть. И естественно, он будет сравнивать, и он видит это же самый товар у тех, зачем будет покупать неизвестный, если тут более известный. Нет, это именно конкурентность. Сюда идут все.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 странового бренда и так далее. А вот так быстро забежал с башкирским медом и выбежал там со многими-многими юанями. Это как бы мечты интересные, но вероятность такого события крайне низка. Осталось года, наверное, 3-4, может 5 до того, как рынок будет уже Сложно будет сюда заходить. Сейчас еще более Он менее... насытится, он целебренно. урегулируется. Сейчас еще китайцы относятся хорошо. Сейчас любой импортный продукт, который в нашей стране является экономом, из-за того, что он просто импортный, в Китае сразу идет в категории премиум. Это на, и на юге. Ну и на, и на юге, да. Mm -hmm. ввиду, что э, Само по себе импорт, э, как бы в Китае, звучит ассоциируется со словом хорошо. Поэтому этим нужно воспользоваться, пока есть окно этих возможностей. И действительно, мир не стоит на месте, через некоторое время это окно может сузиться, а то и совсем закрыться. Останутся только такие... Сложить. Те, кто прижился. Кто прижился, кто выжил, то состояться на этом рынке. Но здесь, как на войне, все равно как бы здесь придется использовать все.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 если это сделать профессионально, умело, грамотно, то вероятность успеха она достаточно высокая. Вот, как бы вкратце подытоживая наш такой долгий, небольшой разговор... — Я сказал монолог. — Я даже успевал чуть-чуть ставить, уже немножко. Хотя хотелось тоже много сказать, но я думаю, наверное, это будет лишним, потому что более чем мягче, чем скажут, Владимир, я это не смог. У меня это более жестче. У меня наболело, накипело. И, кстати, многие вещи мы опустили на самом деле, чтобы совсем не шокировать. Ну, и там есть, как и везде, свои. Но здесь, что твердо можно сказать, что с точки зрения безопасности людей и так да. далее, Китай, конечно, безопасно. Здесь все эти мафии китайские, триады, можно о них забыть.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 Вот эти вот нюансы, понимание их, осмысления какого-то приближения, оно поможет многим нашим соотечественникам, которые мечтают выйти на китайский рынок, с успеха, достичь соответствующего успеха. Так что, опять же, скажем так, welcome to China. Welcome. Bye-bye. <laughs> Пока-пока.